Но очень яркие сумки. Летние ассортимент коллекция Золотой дождь. Шикарная бомбическая просто фокси с вышивкой. Посмотрите, какой принт. Кокетка. Это однозначно. Делает вас ваш образ. Смотрите. Просто ярким. Модель есть длинный ремень. Цена сумки 2000, подписчикам скидка 10%. Внутри перегородка на молнии, карман, кармашки на задней стенке. Вот такой красивый, яркий саквояж. И еще из этой коллекции есть вот такая модель, более сдержанная, классическая. Цена у нее тоже 2000, красиво очень простегано. Очень аккуратная строчка, красивые штанги, или пирсинг, как называют наши авторики. Внутри есть два дополнительных отдела, карманы. Один вход, перегородка, которая делит сумку на два отдела. Получается, по факту, сумка из двух отделов и двух больших карманов. Проверим глубину кармана. Вот так входит рука. Вот такая красивая сумка. Размер оставлю под видео.